здравствуйте дорогие друзья сегодня я вам покажу как сбросить счетчик отработанных чернил на принтере canon mp250 270 280 для этого нужно вот, сначала когда он выключен принтер его нужно перевести в сервисный режим для этого нужно как вы видите на видео зажать две кнопки это он включение и отмена вот далее когда мы зажали потом мы отпускаем отмену а потом еще раз два раза дважды нажимаем на ту же клавишу отмены вот и все и отпускаем уже вот эти две клавиши и переходим в сервисный режим далее там в описании видео есть архивчик вот вы его распаковываете вот и запускаете вот эту сервис tool файл получается и нажимаем далее и видите там геоабсорбер просто выбираем main а counter volume выбираем 0 процентов это уровень вот этого абсорбера занятости Получается, мы этим имитируем что он пустой вот и нажимаем кнопочку set если все вы сделали правильно вот в сервисном режиме принтер то а, вам ошибки ну ошибки не выдаст и а, вы закрываете эту про программу выключаете принтер потом включаете и все у вас работает спасибо за внимание